итак давайте рассмотрим с вами маршрутизацию а, между педалями в плагине педалборд для чего вообще нужна маршрутизация а, ну как я уже говорил в предыдущем уроке сейчас я еще раз повторю а, то есть порядок педалей очень важен то есть а, а, как правило дисторшен эффект Точнее, как сказать, реверы, например, ставить до дисторшена нежелательно, потому что, например, если вы поставите реверберацию первой, у вас гитара обрабатывается таким реверберационным хвостом, а потом все это подается на дисторшн, то есть на какой-то овердрайв эффект. И у вас и гитара, и реверберационный хвост поддаются вот этой какой-то искажению, да, звуку. И это, ну, получается неестественный звук, как правило, не очень контролируемый, не очень там, красивый, да, естественный. И, ну, как бы это, ну, не очень желательно. Конечно, в целях экспериментов можно делать что угодно, там, в целях поиска, да, звука. Но я вам сейчас говорю такие основы от которых стоит отталкиваться, то есть, конечно же, какие-то правила можно нарушать, там не обязательно прям следовать этим правилам, но, то есть, уже опытным путем многими гитаристами там уже 30-40 лет как установлено, что вот определенный порядок включения эффектов в цепь в гитарную, да, он, ну, наиболее благоприятным образом работает вот, в целом, да, в, то есть, в формировании гитарного звука. То есть, подразумеваю еще раз, это в первую очередь это какие-то фильтровые эффекты, то есть какая-то э, э, педаль вау-вау или автофильтр там какой-нибудь, э, который вот э, делает вот подобный эффект, сейчас можем послушать. То есть вот такого подобного типа эффект, он хорошо э, реагирует только на э, чистый сигнал, у которого явно выражены вот эти вот атаки, потому что у Distortion сигнала у нас э, атаки срезаются, появляются искажения, э, то, что у нас тихо, то есть вот эти хвосты, да, от сигнала. Э, ну, сейчас я увеличу... Э, то есть вот эти вот хвосты вот эти вот от каждого аккорда от каждой ноты они у нас повышаются то есть когда у нас искажение идет то есть если вы посмотрите запись искаженной гитары то там как правило такая ровная идет колбаса звуковая да то есть у нас нет явных каких-то щелчков пиков потому что все ну идет перегрузка и у нас все вот эти пики срезаются а то что тихо как поднимается по громкости и тоже начинает перегружаться вот но это особенность как бы искажений то есть добавляются какие-то определенные гармоники к сигналу и вот такие эффекты типа как э, вот такой автофильтр, квакушка, э, какие-то pitch эффекты, про которые я говорил, октаверы, э, да, и вами они работают, ну не так, как должны с таким сигналом перегружены, то есть, скажем, поэтому лучше в цепи с первыми ставить, если вы ходи, планируете использовать такие эффекты, ставить э, вот такой вот э, такие плагины такие педали, точнее, извиняюсь, в начало, а потом уже ставить какие-то эффекты перегрузки, искажений, дисторшина, фазы и так далее. То есть такая последовательность, конечно, важно соблюдать, ну, по каким-то таким практическим, уже опытным путем, выявленным каким-то таким соображением. Вот. То есть это, скажу так, такая линейная последовательность эффектов, да, то есть от первого к последнему. И в конце у нас там стоят какие-то и реверы и так далее. Вот, но у нас еще есть возможность создавать две параллельные цепи, которые в каждой из которых у нас сигнал просто раздваивается гитарный и потом на выходе суммируется. Для чего это нужно? Ну, это нужно, во-первых, чтобы получить какие-то два независимых эффекта гитарных, до да, между которыми мы можем сделать какой-то микс. Ну, грубо говоря, как будто мы записали одну и ту же партию, размножили на два канала, и на них поставили разную обработку. Вот это можно сделать внутри педалборда. То есть тоже достаточно удобно. Как это сделать? Ну, сперва мы ставим какие-то плагины. Ну, например, давайте поставим сперва какой-нибудь drive Потом поставим какой-нибудь, например, хорус. Поставим delay например и какой-нибудь ревер то есть в таком классическом варианте сейчас я все выключу и буду по одному включать эффекту в таком классическом варианте у нас просто все эффекты следуют друг за другом то есть пера у нас идет перегрузка К ней добавляется модуляционный эффект хорус, потом добавляется дилей. Э,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 а процесс работы с музыкой станет гораздо быстрее, насыщеннее и увлекательнее. Не откладывай обучение на потом, начни прямо сейчас. Ссылка в описании к этому ролику. А, вот, то есть это классический такой вариант э, использования педалборда. Но давайте э, рассмотрим вот эту панель э, нашу э, с коммутацией. И э, часть э, плагинов, ну например, ревер, я перенесу просто выше. Что у меня здесь происходит? У меня появляется микшер, микшер, а здесь вначале у меня появляются как бы узлы раз, разветвления, то есть у меня между каждыми педалями у меня появляется вариант включения узла. Сейчас я подробнее расскажу, что это означает. Сейчас в данном случае у нас на входе педалборда стоит сплиттер просто он здесь отображается в виде точки но а, мы можем по нему двойным щелчком кликнуть и вот эта точка превратится у нас в реальный сплиттер а, сейчас я о нем еще расскажу а, то есть я могу по нему еще раз двойным щелчком кликнуть левой мышки и он опять превратится в точку а, что такое точка? это просто узел на котором у нас сигнал раздваивается то есть у нас сейчас один сигнал идет на overdrive, хорус и delay и поступает на микшер, а такой же сигнал вот чистый, да, который у нас записан линейно, вот эта вот партия blue solo, она у нас просто копируется и необработанная сразу идет на ревер, то есть у нас сейчас вот если мы послушаем путь B, который у нас вверху с помощью микшера можно так вот поставить фейдер наверх и слушать только то, что у нас на вот этой линии B верхней, а внизу линия А идет. У нас просто обычная линейная гитара идет с ревером и потом идет на усилитель. Давайте послушаем. Вот, в то время как в линии А у нас идет просто перегруженная гитара без ревера. То есть настолько здесь э, присутствует э, дилей. Э, вот, то есть таким образом мы можем создавать какой-то, например, э, баланс между вот этим, э, например, на ревере я могу вообще включить микс на сто процентов и оставить только э, ревер, ну причем э, ревер у меня будет не от дисторшн гитары, а от чистый гитары, то есть можно такие комбинации необычные создавать то есть у нас а, основной тон звука идет а, от перегруженной гитары с помощью этой педали overdrive а ревер подмешивается от как бы чистой версии этого же сигнала Но ну, таким образом как бы, можно получать э, такие нестандартные расположения эффектов, э, их э, суммировать, то есть э, в различные пропорции смешивать, либо 50 на 50, либо там, в сторону одного, либо в сторону другого. И также здесь можно просто включать э, в соло какой-то из э, путей, то есть просто А мы слушаем или просто Б. Э, то есть это тоже очень удобно, вы можете настроить две независимые петли, эффектов да, различных и потом при с помощью автоматизации в куплетах включать положение а а в припевах включать положение б с другими уже эффектами то есть это тоже очень легко настроить то есть тут как бы использование вот этих этих возможностей она уже зависит просто от вашей фантазии от ваших целей и так далее вот аначе по поводу вот этих узлов мы можем вот поставить узел здесь что это означает это означает что у нас уже сигнал копируется после применения овердрайва то есть в данном случае у меня и на ревер и вот сюда дальше по плагинам э по хорусу и дела идет сигнал уже обработанный distortion э ну точнее овердрайвом а вот таким образом у нас и здесь и здесь э сигнал с овердрайвом просто в линии а у нас еще к нему подмешивается хорус и эхо а в линии B у нас просто подмешивается к нему ревер, вот и опять-таки мы можем какой-то баланс достигать То есть если вам в обеих цепях нужны обе педали, то есть какие-то, до да, педали, вам не обязательно их создавать две одинаковые и туда-сюда копировать. То есть вы можете просто узел передвинуть после э, той педали, которая э, вам нужна в обеих э, в, в, в обоих путях, да, скажем так. Вот, то есть э, все это очень легко регулируется, редактируется, то есть все зависит от ваших целей. Если, как я уже показывал, двойным щелчком все окликнуть, у нас появляется сплиттер, это, скажем так, расширенная версия вот такой точки. То есть вот мы можем кликать в какие-то узлы, и вот этот сплиттер будет перемещаться по, нашей, по нашему педалборду. Здесь мы просто можем устанавливать какие-то разделения по частотам. То есть выше определенной частоты у нас идет по одному каналу, а ниже этой частоты у нас идет по другому каналу. Это если у нас здесь включен режим Frequency, то есть это дополнительный режим который у нас просто разделяет сигнал на частоты. Это тоже можно добиться интересных э, результатов. Э, как правило, такой эффект лучше, конечно, делать уже после э, какой-то такой обработки общей, то есть, например, после овердрайва. Э, ну, давайте послушаем. Так, попробуй переместить начало вот а в пути а у нас идет все что собственно ниже этого среза да? то есть э, по пути а у нас идет вот этот низкочастотный составляющий сигнала давайте сплиттеры еще раз перетащу э, после овердрайва чтобы у нас в, обеих кан в обоих каналах э, был эффект овердрайва То есть явно слышно, как у нас э, в пути А у нас идет низкий сигнал, низкочастотный, и в пути Б у нас идет высокочастотный. То есть таким образом мы можем также э, в путь Б поставить определенные эффекты, которые будут обрабатывать только высокочастотную часть гитарного сигнала, создавать какие-то, может, дилеи определенные или какие-то модуляционные эффекты задержки, а основной, например, э, тон и жир звука пропустить через э, линию А и на нее повесить там какие нибудь э, фазы, фузы или какие-нибудь там э, дисторшны и так далее. Давно присматриваетесь к курсам Logic Pro Help и не знаете, какой приобрести первым? Ведь у нас на сайте представлено довольно много курсов. Но теперь все стало гораздо проще. Мы подготовили для вас курсы оптом со скидкой, объединенные общей темой. Если вас интересует быстрый старт изучения Logic Pro, аранжировка, сведение или мастеринг, Теперь вы просто можете выбрать соответствующий комплект и быть уверенным в том, что получите самые полные и исчерпывающие знания по интересующей вас теме и по очень привлекательной цене. Переходите по ссылке в описании к этому ролику и забирайте свой комплект курсов прямо сейчас. А, то есть опять-таки возможности... Безграничны, то есть все в э, вашей фантазии, зависит от вашей фантазии, от ваших целей. Э, но, опять-таки, я говорю, здесь надо экспериментировать, то есть прямо надо потратить какое-то количество времени, э, попробовать просто различные комбинации, вообще там какие-то даже, может, поначалу нелогичные, и может получиться действительно очень стоящие стоящие различные варианты. Э, по поводу вот этого сплиттера и микшера должен сказать, что сплиттер и микшер устанавливаются только тогда, когда у нас между ними есть хотя бы одна педаль. То есть просто поставить микшер и просто сплиттер мы не можем в педалборд. Ну, собственно, это и не нужно никому. Вот, когда мы создаем микшера у нас автоматически создается и сплиттер. Ну и наоборот, если мы перетаскиваем сплиттер в поле нашего педалборда, то у нас автоматически в конце создается и микшер микшер можно э, поставить до педали то есть мы можем микшер не обязательно в самом конце цепи должен стоять он может стоять так же как и сплиттер э, только между какими-то конкретными педалями то есть да у нас может идти э, сигнал э, один, ну, одиночный да потом он может раздваиваться здесь в какой-то определенной пропорции смешиваться то есть здесь мы можем еще какую-то педаль повесить э, ну например э, какую-нибудь другую модуляцию например не хорус а, например какой-нибудь фейзер да это фейзер отправить во вторую цепь вот и таким образом у нас а, а, в пути б у нас идет эффект фейзера а в пути а у нас идет эффект а, хорус и мы можем просто в какой-то пропорции смешать да а, а дальше у нас все опять идет по тому же пути а, сигнала то есть абсолютно линейный наш изначальный сигнал overdrive а, делай и ревер а в посередине у нас просто и появляется вариант выбора а, как каких-то из вот этих модуляционных эффектов, либо их смесь обоих одновременно, то есть, ну, это тоже очень полезно, потому что, например, если вы хорус одновременно с фейзером будете использовать параллельно, то есть друг за другом, как правило, тоже может не всегда такой контролируемый эффект получиться, потому что у нас и хорус весь сигнал обрабатывает, и фейзер весь сигнал обрабатывает, то есть, уже причем с эффектом хоруса, то есть у нас фейзер будет уже обрабатывать звук, который под подвергся обработке хоруса и не всегда у нас уже получится чистый звук фейзер то есть он уже будет ну не совсем таким каким мы привыкли вы слышать а, поэтому в таких случаях вот можно таким образом разделить а, вот эти пути сигналов и независимо как бы копии сигнала обработать эффектами и их потом между собой а, смешать вот и а, собственно Таким образом, можем вот эти сплиттеры и микшеры ставить э, в различные места педалоборта. То есть не то, что у нас ограничено только одним сплиттером, одним микшером. То есть я могу э, поставить сплиттер еще, например, между вот этими педалями. Э, то есть я беру утилити. И ставлю после вот этого микшера еще один сплиттер, который опять-таки начинает раздваивать сигнал. Э, ревер, например, могу опять отправить э, в эту часть сигнала. И таким образом у меня в пути А идет только овердрайв, хорус э, и делей. А в пути Б у меня идет овердрайв, фейзер и ревер. И уже вот этим микшером я все вот эти вот весь оба пути я смешиваю да а тут я смешиваю промежуточное значение между фейзером и хорусом то есть как я уже говорил возможности на самом деле очень большие безграничные но все очень легко то есть все под рукой просто главное понять логику вот, вот этого поведения вот этих вот точек сплитных но это все очень легко то как работает сплиттер то есть в режиме просто обычного копирования сигнала по обоим путям или разделение сигнала по частотам, то есть у нас становится барьер по частоте, все, что у нас ниже, отправляется в путь А, все, что выше, отправляется в путь Б, а, то есть два варианта, и потом все это суммируется так же, как у нас разделилось на сплитере, то есть все очень легко. А, тут просто надо уже экспериментировать с конкретными какими-то параметрами, педалями, положениями ручек и так далее, то есть пока вы не получите тот тон, который вы хотели. Или вообще изобретете что-то такое, о чем вы даже не могли представить. То есть вот этот плагин Pedalboard, он позволяет все это сделать. И за что, в принципе, мне он очень нравится. То есть я тоже немало часов провел с ним, экспериментировав. И на самом деле я понимаю, что в нем еще, еще очень много неизведанного мне по возможностям звучания. То есть это надо все крутить, смотреть и применять. Вот, это, собственно, все, что я хотел рассказать по коммутации, и в следующем видео я вам расскажу о использовании пресетов в этом плагине, она тоже не совсем обычная, есть некоторые нюансы. Итак, увидимся в следующем видео.